Друзья, всем привет! С вами Санек. Скоро новый год. И мне наконец-то пришли звезды. Без звезд я не мог ее выставить и продолжить постройку. Ждал я три недели. Это самая наверное, долгая доставка. За все время, что я помню Вот, звезда На коробке 13 Внизу 26 Почему я ставлю 26? Да потому что Звезда Не ниже редуктора Вот, хвостовик стоит вниз И звезда получается Не вот такого плана Ижевская, да, которая будет Торчать До самой-самой как говорится земли а именно вот вровень с редуктором зазор я уже показывал в прошлых видосах минимальный около сантиметра плюс если будет натяжка он будет увеличиваться так здесь у меня все на козликах выставлено так как мне нужно помните да в прошлом видосе я говорил, если я буду делать раму из 12 швеллера то я буду мост опускать как на 14 -й. вот мне понравилось прошлый прошлую раму делал с 14 -го. понравился тот момент что коробка полностью прячется под пол сейчас покажу ну, то есть вот взял линеечку ну как линеечка да угольник без меток которые уже и не видно вот ставлю самая верхняя часть коробки это вот эта часть в прошлый раз я ее спиливал вот этот пятак Этот пятак есть на каждой коробке Вон, тут шестерочная это копеечная И он не доходит где-то не вижу а, миллиметров 5 наверное я сделал мне не 14 а 14,5 то есть квадраты подставил я их потом уберу, они на двух прихваточках когда буду мост откручивать не 20 на 20 а 25 на 25 то есть вот здесь от моста до верха 14,5 ну улучшенная версия так сказать теперь коробка полностью прячется под, под под пол так по размерам сейчас пройдемте сейчас расскажу сейчас на ширик, на ширик на ширик переключусь а то он что-то не улазит в кадр весь трактор так вот широкий угол как-то более более удобно снимать Сейчас станок. Станок, мужики, просто кайф как выручает. Вот на раме сверлю все что угодно. Вот здесь, сейчас продую технологические отверстия. сверлил. Помните, да? Здесь я влупил на 30. А крепить коробка будет крепиться на десяточку М10. Также и здесь. Ну, это уже будет завтра. 8 часов ночи. Сваркой работать не буду. А его надо варить. Здесь без сварки Забабахал Сейчас я это все дело почищу Станок уберу И кто-то спрашивал раму Размеры Раму я делал уже без Моста, без коробки Без ничего я уже э, Эти размеры для себя запомнил Выучил и они как бы э, Очень даже классно Подходят под миник. Так, ну станок убрал пока лежит ждет до завтра вот они технологические я уже показывал, да, это под ключ то есть в верхнем швеллере просверлено на я просверлил на 30, можно было на 25 но я взял на 30 мало ли, что чтобы становилась спокойно головка открутить коробку и при необходимости если вдруг когда-то Придется его рассоединить, откручиваются четыре, мужики, болта, это я напоминаю, потому что не все видели, да, четыре болта откручиваются, скидываются тросики э, с газа, вот, и подсоса, и две полурамы раскатываются в разные стороны, абсолютно э, не нужно будет откручивать коробку, там, ну, а ремни еще скинуть, да, вот. Все остается на своих, как говорится, местах. Вот такие вот дела. Также же соединить не надо будет там целиться. Вот если вдруг надо снять коробку, то, пожалуйста, вот здесь открутил, она снимается. Итак, давайте конкретно по раме. В этом плане помог мне здорово штангель, подаренный Саней, Саней Лукинским. Он на 50 все по нему настраивал, вообще капитально. Итак, размер 42 сантиметра, ширина полностью, что здесь, что здесь, что здесь. Вот, все это под угольник, под большой. Выставлялись этот шевеллер, нижний уголок, ну, соответственно, передок варился. Так, дальше, нижняя, давайте я буду называть полурама. Нижняя полурама. Значит, зацепился. Соответственно, здесь ровненький срез зацепился. Вверху метр десять. Вверху. Внизу вот так вот метр. Здесь угол 40 градусов. То есть по длинному краю метр десять. Внизу метр, мужики. Вот. Напомню, швеллер двенадцатый. Дальше. Передняя полурама. Так, ширину я сказал. По длинному краю, по длинному краю 75. Дальше под 45 зарезался. Сколько здесь, я даже не мерил. Вот сейчас при вас померяю. Это мне не важно, вот этот размер. Отмерил 75, под 45 зарезался. Сейчас померяем. Так, ну, зацепил рулетку, выходит 63 сантиметра, мужики. Дальше, я думаю, понятно, да, размер передней и задней полурамы. Хоть это и не переломка, но они не сваренные, поэтому они расцепляются, и буду называть полурамами. Дальше. От края до края до этого ровно метр пятьдесят. Сколько вот здесь оно перекроет, мне тоже не важно. Метр пятьдесят. Все. Я думаю понятно. Вот это шведер четырнадцатый кусок. Будет также навеска. Быстрый, быстрый съем. В общем, человек заказал копию, можно сказать. ну Она будет немножко улучшенной версией. Учитывая все косяки, которые там наделал. Я уже знаю, где их исправить и как лучше это сделать. Вот. Как-то так. Что еще вам рассказать, мужики? Я не знаю. А, историю хотите? Вообще... Блин, обхохочетесь. Написал мне Сергей. Ну, Сереж, извини. Вот так. Серега, ну извини. Ну, это капец. С мужиками не поделиться, это капец. Короче, Серега работает ну, на, на одной из работ, будем так говорить. Есть у него начальник. Начальник купил э, мини-трактор. Переломочка. Вот, сейчас вставлю фотку. Вроде бы все красиво, да, все хорошо, все шикарно. Но вот Серега говорит, Саня, что за фигня? Одну полуось сломал, другую полуось сломал. Просто так. Говорит, едешь, скорость выключаешь, он колом становится. Представляете, мужики? Вот. Ехал, ехал, скорость выключил. Чах и остановился резко, без наката, без ничего. Говорю, Серый, ну это что-то что с ходовкой. Что-то с ходовкой. Надо, говорю, смотреть главные пары. Короче, в итоге что, Серега разбирает, снимает редуктора. А купил, если я не ошибаюсь, то ли в то ли еще где-то тракторог, ну, начальник. А редуктора стоят разные главные пары. То есть одно колесо бежит быстрее, другое бежит медленнее. Либо наоборот. Вот такие бывают мужики-самодельщики. Вроде все красиво, обертка красивая, но техническая часть, конечно, капец. Ладно, буду, наверное, на этом заканчивать. Завтра перемычка здесь, коробку буду держать и будет готова уже передняя балка. Снимаю его с козлов, ставлю на колеса и начинаем уже наращивать его мясо вверх. Вот. Тут уже поинтереснее. У меня есть практически все. Сегодня, мужики, сейчас покажу... Вот сегодня купил мешок болтов, не знаю, там всяких разных калибров. Это это 16, вот эти надо заменить, они длинные. Ну что-то жалко их пилить. Взял покороче. Вот пачка дисков, вот диск 100 рублей, вот уже 1000. Вот за вот это все отдал 3,5 елки-палки. Вчера, вчера привез свежий баллон еще даже не подключал полный углекислоты закончился потому что грядут праздники там скорее всего никого не будет резервчик пожалуйста есть кто-то там рекомендует иметь флюсовую проволоку там чтобы если вдруг закончится если вдруг закончится надо всегда иметь резервные баллоны один, два, лучше три вот, у меня три баллона, два десятки, одна пятерка. Пятерка так, по двору поварить, если вдруг очень срочно надо, чтобы не таскать такой вес. Взял пятерочку и пошел. Вот. Кислорода привез. Кстати, углекислота 2,5, кислород 700 рублей. Вот такие вот дела. В общем, порассуждал немножечко. Порассказал немножечко. В общем, еще увидимся, конечно. До Нового Года. А может даже завтра. На колесах, я думаю. Вот. Как-то так. Ладно. Всем пока. Казалось бы, да? Зашел, зашел, зашел. Это капец. А, ну да, еще и сверла, сверла я взял разных калибров, на, на рассыпи. Ро, вот, как-то так. Ладно, всем пока, скоро увидимся. А да, у нас тепло, плюс 8.